Дорогие мои подписчики, доброго времени суток всем, кто смотрит. Сегодня необычное, очень короткое видео. Не знаю, насколько оно короткое, конечно, получится. Но вот такое экспромт. Значит, суть в том, что ко мне поступают много вопросов, очень много ну, пожеланий сделать какую-нибудь такую практику, которую, ну, поскольку я осо не даю. В записи на большую аудиторию об этом уже говорила объясняла почему я это делаю вот а хочется вам как-то помочь потому что сейчас такие дни да и вообще безотносительно астрологических событий когда есть необходимость вот избавиться от чего-то тяжелого от негативных эмоций от негативных мыслей от каких-то ситуаций, которые подавляют, или от страхов, ну, э, э, все что угодно. Вот. И а, э, алгоритм снятия ограничений я не даю, я делаю только индивидуально, то э, я назвала условно эту работу слив негатива. Давайте посмотрим, что из этого получится, потому что я буду делать первый раз. Вот я себе такое вот придумала. Я думаю, что это хорошая альтернатива. А там посмотрим, мне будет обратная связь, тоже интересно, действительно ли это работает. Потому что на двоих моих ну, знакомых это хорошо очень отразилось, все хорошо получилось, они довольны очень. Именно поэтому я решила это дать вот Массы. Итак, суть в чем мы берем, выписываем себе все, что нас гложит, тяготит, что нам не дает сейчас спокойно существовать, жить, вдохнуть полной грудью, почувствовать, как бы, легкость вот, а это может атмосферные какие-то события давить, там, давление меняться. Это может социум давить, события всякие разные происходят, медицинские события, политические события. У кого-то в семье, у кого все что угодно, у кого-то что-то болит. То есть вы поняли, да, любая негативная ситуация, она может быть растворена вот через наше намерение, через нашу работу с подсознанием и через нашу веру. Ну итак, поехали. Что я сделала? Значит, вы можете взять два листа, в одном листе сделать круг, вырезать круг, да, и наложить на второй лист обычный. Там, где вы сделали круг, вы обводите фактически вот так вот по контуру, как это делаю я сейчас. Ой, бежала. Вот. Я получился круг. Ну, еще вот так вот подправлю. Этот круг, отгадайте с трех раз. Нет, отгадайте с одного раза, что это за круг. Да? Это я есть, мое присутствие здесь и сейчас. Вот. И теперь... От этого круга. Вот я записала себе очень условно, просто как иллюстрацию, потому что у каждого свое интимное, всякое, не хочу, вот взяла общие темы. Например, страх политических событий, страх за вот, вот эту нестабильность в мире, в моей стране, на моей территории, неважно, где я живу. Вот, и я прямо от, от этого круга я есть, я отвожу этот страх страх, негативных эмоций за все политические события, за все, что сейчас происходит и меня беспокоит на выдохе. Фух. Отправила. А теперь, да, вот я его здесь соединила с этим кругом, ну немножечко. И теперь прохожу еще раз уже осознанно. Я отправила, а теперь я отказываюсь мыслить негативно. Вот, обо всем, что связано с политическими событиями. И мой отказ формируется вот в такую капсулу. Вот, я отказалась, и я от... вот этот отказ я как бы закручиваю по спирали, закручиваю, закручиваю, закручиваю, отказываюсь на выдохе. Фух, отказалась. Вот, можно его даже закрасить, если хотите. Если не хотите, можете сделать в нем, ну, какие-то сопряжения где-то там, если что-то острые углы. Но я предлагаю вот просто взять и я его, например, для себя закрашу черным. Да, вот это будет правильно, возьму, чтобы не портить или недолго рисовать. Таким маркером возьму толстенький, прям толстым маркером быстро закрутила в середину в центр отказалась я буду толстым работать наверное вот так пройдусь еще раз отказалась что там еще может быть негативные события связанные с медицинскими ковид да? например что я Отказываюсь накручивать себя, мыслить негативно со всеми ситуациями, которые связаны с ковидом. Вот я создала себе такую капсулу, и я а, быстро не получается. И вот я его закрашиваю, я делаю быстро. Может, у меня уже маркер заканчивается. Угу. Вот. Отказываюсь. Привлекать на себя всякие негативные мысли, связанные со здоровьем, с ковидом и совсем. Вот так вот Отказалась. Потому что у меня еще негативные разговоры с людьми? Вот, о низком уровне жизни, о том, что сейчас тяжело, о том, что то и все. Да? Это пример, господа. Я не хочу зацикливаться. И думать о том, что так много негативного в жизни происходит с людьми. Или со мной, если со мной у кого-то. Да? Вот я пока отказываюсь, я не хочу думать негативно пока. Не хочу думать. Не хочу, чтобы эти мысли отравляли мне жизнь. Да? Что там я себе? Чувство жалости, например, да, вот к людям, к их историям. Потому что я работаю с людьми, у меня... Ну, это, ладно, пусть будет иллюстрация такая. Может быть, вам свою историю кто-то рассказывает. А, господа, это иллюстрация. Все, надо потолще, а то не видно этого круга. Вот. Чувство жалости. Убираю из своего лексикона, из мыслей вообще чувство жалости к людям. Я не хочу испытывать чувство жалости к людям. Это плохое чувство. Оно нехорошее, не конструктивное чувство. Я от него отказываюсь. Еще раз проведу. Отказываюсь от чувства жалости к людям. Фу! Что, например? Например, какие-то у меня личные там недомогания, связанные, например, вот... Ну вот, связанные, например... Э, э, Сказать... Там, с погодными условиями или там что-то приболело. Я отказываюсь плохо себя чувствовать от плохого самочувствия. Я отказываюсь, отказываюсь, отказываюсь. Не хочу, отказываюсь чувствовать себя плохо. Я выбрасываю это чувство, я отказываюсь от него, я избавляюсь от него. Я его сюда капсулирую, изолирую от себя это чувство. Есть? Так, один, два, три, четыре, пять. Ну хватит, их может больше. Я когда себе буду рисовать, уже потом отключусь, себе буду рисовать многое у меня. Есть что откорректировать и все. Вот это я сделала. Если есть больше, делайте. Их может быть там, ну, условно говоря, сколько угодно. Теперь те, которые рисуют э, и имеют базовый опыт, э, да, э, опыт, которые рисовали алгоритм снятия ограничения, умеют его правильно рисовать, не нуждаются в сопровождении, имеют какие-то свои компетенции, да, то можете использовать в этих кругах выброс да, по алгоритму ОСО. Дальше что мы делаем? После того, как это все сделали, еще раз. Вдох-выдох, я верю в то, что для меня это работает. Я отказываюсь, я только что отказалась от многих негативных каких-то факторов, которые пришли в мою жизнь. Я отказываюсь от них, я отказываюсь от негативных мыслей, я отказываюсь от негативных событий. И влияние их на мою жизнь. да? И у каждого, каждый в своем ключе. А теперь просто я беру и вот это вот все отрезаю ножницами. Этот лист отрезаю ножницами. И я его сейчас убираю. Можно сжечь, можно поломать, можно порвать и выбросить. но ну, я его сжигать не буду. Я его просто беру вот так вот. Ху! И уничтожаю, уничтожаю. Я вам показала, горит. Хотите, сожгите на свече, на пламени свечи, проговорите еще раз все, от чего вы отказываетесь. И вуаля, передо мной чистый лист бумаги. Здесь уже нет этой моей эмоции, этих моих эмоций. Они остались в прошлом. Все, что происходило пять минут тому назад, это уже прошлое. А я в настоящем здесь и сейчас, и у меня прекрасное самочувствие, прекрасное ощущение, что сейчас я буду создавать свое новое, новое свое пространство. Я вот подправляю этот круг, свой я есть. Пусть он будет у меня. Он у меня практически идеальный. И все, что я закладывала там, я себе набрасываю, ну что, мои негативные эмоции, мысли о том, что страх происходит событиям, какие-то происходят политические и все такое, что я делаю. Я доверяю пространству, я рисую доверие пространству, я рисую а, понимание, что все равно будет так, как должно быть. Да? Я рисую веру. То, что будет хорошо. И теперь уже от своего я есть. Провожу совершенно другие нейрографические мысли. Я верю в то, что все будет хорошо. И соединила. Вторая мысль. Я знаю, что будет так, как должно быть. Будет лучшим образом. Я обращаюсь к пространству в этот, в этот самый момент, наполняя смыслом свою новую фигуру. Пространству и прошу, пусть будет так, как должно быть. Я верю, что уготовано лучшее, новое. Мы должны изменить свое отношение, мы должны верить, мы должны доверять себе и людям. Что еще принятие? Я принимаю ситуацию такой какая она есть так будет не всегда я в ожидании позитивных перемен да? я буду делать все возможное что от меня зависит это корявенько набрасываю для, для того чтобы сократить время вот что еще Ну, это у меня была единичка вот здесь тоже ставлю единички да это первая мысль там о. А... Я заменяю негатив на позитивное ожидание. Вот, что я еще могу сделать? Я тут же могу, например, провести нейрографическую линию о том, что я создаю сейчас свое новое пространство без страха и негативного ожидания будущего, связанного там с событиями, да? Вот. Давайте я набрасываю эскиз. Округление буду делать потом. Ну, в принципе, идея уже понятна. Что я делаю еще? Вторая у меня была... Вторая была мысль негативная. Это события, связанные с ковидом. Да, я понимаю, что события с ковидом – это очень серьезные события. Но что позитивного? Появилась вакцина. Появилось понимание у людей, что нельзя быть беспечными. Появилось четкое убеждение того, что нужна профилактика, нужно заботиться о своем теле. Вот, вырабатывать иммунитет. А иммунитет это целая э, большая, э, ну, как бы объемная тема, что-то об иммунитете. У меня есть работа с, с, с иммунитетом, я еще раз к ней могу вернуться, еще раз прокачать свой иммунитет, поговорить со своими клеточками. Вот, я даю себе такую установку, ни в коем случае не притягивать негативные мысли, потому что негативные мысли притягивают события, мы сами формируем себе наши события, мы об этом знаем, с нейрографикой, кто знаком, знает, что наш мозг формирует новые понятия, новые привычки и таким образом формирует нашу реальность, он ее трансформирует как в хорошую сторону, так и в плохую. Вот. Я ставлю цифру 2 везде. Вот это вот была вторая негативная мысль. Потом я поработаю еще над сопряжениями. Потом покажу, как у меня получилась работа, как обычно. Вот. Я это делаю прямо вот э, в этой моей э, ну, в этом блокноте нейрочакрам, пусть это будет тоже составной частью, пусть будет составляющей частью, она к любой чакре годится, потому что на любой чакре у нас есть блоки, а блоки это то самое негативное, то ли это в ментальном нашем поле, то ли эфирное поле, или в физическом нашем теле, вот. И смотрим дальше, что там у нас третье было. Негативные разг разговоры с людьми, а низком уровне жизни, они за занижают наши вибрации с людьми. Не говорить а о плохом и негативном. Я даю себе установку, не говорить о плохом и негативном. Что можно делать? Можно а заменить это, эти разговоры на... А Разговоры о возможностях. У нас столько возможностей сейчас появилось в связи с тем, что технологии, пожалуйста, интернет всем доступен, вот информация новая появилась, возможности работать над собой, возможности, в конце концов, ну, возможности, которые дают время, да, появилось. Кто-то потерял работу, кто-то в поисках новых кого-то это подталкивает двигаться дальше, развиваться дальше, осваивать какие-то новые компетенции и возможно раскрывать свой потенциал, о котором он даже и не подозревал человек. И вдруг вот нужда заставила, что называется. он пошел- пошел, а оказалось, что он еще и это может. А вот к этому у него вообще талант, а мы же для этого и живем себе здесь чтобы все наши таланты развить, чтобы открыть все наши потенциалы. Вот об этом говорить, об этом. Что еще? Что еще? О том, что есть, вот у меня троечку я ставлю. Три, да, Четверка у меня была чувство жалости к людям, к их историям. А это четверка, а что такое? А негативные разговоры. А это чувство жалости, да? Чувство жалости это очень плохое, очень деструктивное чувство, и его я просто, ну конечно, людям сложно, людям не просто. Я жалость заменяю со страданием, да? Я заменяю сотворчеством, я заменяю э, сочувствием, да? So. С, вот с, с этой приставкой со, потому что я с вами люди, я с вами, я все делаю в меру своих там возможностей каких-то, да, для того чтобы помочь, в меру своих там знаний, пониманий, вот, на своем опыте, не теоретик, а на своем практическом опыте, вот, ну и так далее. И каждый ведь тоже. Мы всю жизнь обмениваемся энергиями. Ну, что толку говорить о плохом, да, формируя в себе вот эти вот плохие программы, укореняя их, вот, подпитывая эти негативные всякие ситуации, тем самым их укореняя в нашем головном мозге, делая программами негативными. Вот, лучше же говорить о, о том, что может там что-то сгладить ситуацию, найти позитивное. Позитивного много, только оглянись. Мы разучились обращать внимание на маленькие мелочи приятные, на приятные мелочи, которые создают настроение. Иногда они меняют взгляд на жизнь, иногда они дают такую перезагрузку. Ну да мало ли, да? Вы понимаете, что это... Сейчас все, что здесь происходит, это алгоритм, это вот такая техника. И это так называемый ну, такой вот эскиз, которому можно следовать. И я ставлю четверочку и перехожу к пятому. Ну, пятое, что там было у нас? Недомогание в эти дни, да? А, с недомога... со своим телом. Все же что... недомогание в собственном теле. Как от него, вот как можно с этим а, обороться или а, что можно с этим делать, чтобы себе помочь. Я просто сейчас стараюсь а, работать над собой. Я стараюсь по возможности заниматься медитациями закладываю медитации вместо того, чтобы концентрироваться на недомогании аффирмации да, работу с телом где-то заняться йогой может быть где-то выйти на природу вот, вот еще рано по траве ходить босиком весна, все-таки еще там дождливые дни были, а может быть и где-то уже можно вот я на днях уже занималась на коврике на лужайке и уже даже и разолось, и хорошо. Вот. Заняться собой, заняться собой, дыхательные упражнения, профилактические упражнения. Я не говорю, что мы должны взять все и отменить. Вот я соединяю все вот эти вот бульбочки, которые такие, как воздушные, такие красивенькие, нейрографической линии своим намерением. Вот, намерение заняться собой, своим телом помочь в те дни, когда телу сложно, но испытывает какое-то напряжение. Если это болезнь, то помогать лечению профилактикой. Помогать лечению, опять же, есть у нас инструмент такой через нейрографику. Опять же, работа вот этой нейрочакрам, которая по всем чакрам проходит. Ищем все блоки. Каждая чакра отвечает за область физического наше тела, помимо своей. А вот... вот так вот, сопряжение. Да. Ну, вот она пошла. Якап. Пусть это будет чтение стихов на природе, например. Или или прослушивание приятной музыки, мелодии, и все что угодно. Вот. И что я еще могу сделать? Я могу, ой, вот мне захотелось провести еще одну линию. Отныне, отказавшись от негативных мыслей, осознанно контролируя эту ситуацию и не позволяя себе, вспоминая каждый раз, что нельзя эмоционировать негативно, я создаю, например, еще один круг, завершающий нейролинию, о том, что позитивное мышление, вот, например, да, почему бы и нет. Позитивное мышление. И у меня уже получается такое красивое-красивое, непонятно что, то ли мандала, то ли солнышко. вот. И можно добавлять сюда, вот, и сюда пять, чтобы самой не забыть. Я же тоже с этим потом поработаю. Вот. И еще все что угодно, любовь к жизни, себе напоминать почаще, что жизнь прекрасна, замечать приятные маленькие приятности, обращать внимание на то, что может быть э, полезным, да, размышлять, э -э -э. чаще смеяться. Если нет повода смеяться, значит, слушать анекдоты. Вот. Какие-то комедии просматривать вместо, вместо политических событий. Ну да мало ли что. Вот этот эскиз, этот напросок, такой некий алгоритм, который потом можно... Сейчас не буду, заверш... не буду останавливаться долго на этом. Вот я, например, могу взять даже... Набросать вот, захотелось оранжевым. Ну, оранжевым он для меня такой считается, ну, для меня он позитивный цвет такой. Вот, и я его сейчас ввожу сюда. Пусть этот будет круг я есть отныне позитивным, оранжевым. Вот этот спектр оранжевого цвета. Цвет. Он вообще, если э, говорить уже с точки зрения цвета, или там с точки зрения нейрографики, или, там, или второй чакры, да, в чакрам, то этот цвет, он очень позитивный, потому что он отвечает за наше удовольствие. Вот. Ну и потом я его растушую хорошенечко. один ушел оранжевого цвета. Вот этот, не знаю о чем, о чем бы то ни было, оранжевого цвета. И точно так же вот эти вот э, наполняю оранжевым, вот этот оранжевым. А, Какой-то возьму, вот красненький, красненькие бульбочки такие, красненькая, красненькая. Раскрашиваю. А еще мне цвет розовенький вот. а теперь смотрите что еще можно сделать о еще зелененький зелененький зелененький нет не такой не такой еще что можно сделать теперь после того как мы Позитивными мыслями заполнили эти смысловые фигуры. Еще голубенький. Что? Сейчас уже заканчиваю. Вот голубенький. Так, наметила. Будет сейчас понятно. Что можно теперь делать? Ага, это у меня первое. Смотрим, значит, то, что мы выписали. Обратное, противоположное негативной эмоции. И мы теперь, подкачивая, вот, например, где у меня? Где, где, где? Зеленый. Вот, например, зелененький первый номер один. Там у меня было доверие к пространству. Вот. И я точно так же подкручиваю, собираю, собираю, собираю. Вот так вот, в кучу собираю. Э, спиралью к центру, к центру подкручиваю. И этой же самой энергией цвета. Я завожу к себе вот сюда куда-нибудь отдаю вот. вот я есть подвела где еще у меня зелененький вот пятый, что у меня 5 медитации пятая. забота о себе вот так. можете здесь использовать арт как угодно забота о себе она проходит вот сюда куда-то пошла вот так соединила вот это что еще было аффирмации беру аффирмации ну вы поняли да и опять провела это мои аффирмации, я даю себе установку, что я буду слушать аффирмации, позитивные аффирмации, связанные с моим самочувствием, и в таком же контексте. И в конце я проведу сейчас здесь, а вы проведете в конце линии поля. Линии поля. Я обращаюсь к пространству, дорогое мое пространство, дорогие мои высшие силы. Я люблю вас, я обращаюсь к вам с благодарностью и с верой в то, что вы поможете мне эти новые установки применить в жизни. Вот. И еще я провожу одну линию поля. Я благодарю вас за то, что вы всегда со мной, что вы незримо ведете меня, направляете, помогаете, когда я прошу вас. Прощаюсь с просьбой, и я знаю, что так будет всегда. Благодарю вас. Вот. И еще к своему внутреннему я а, линия поля пусть она вот так пройдет, дорогой мой высший я, моя мой бессознательный разум, контролируй эти мои изменения трансформационные, пусть это будет самым лучшим, безопасным, экологичным образом. Вот. И я делаю сопряжение. У меня получилось а, вот этот круг, я есть жирненький такой, но это у меня. О, а вы делаете, как вам нравится. Самое главное здесь настрой, правильные мысли. Вот. вот так. Вера, как я уже говорила, и доверие пространству. Вот так. Вот моя линия поля пошла. И вот она моя. Вот. Ну, я это сделаю, я покажу, как это получилось. Вот. А пока, пока сегодня такой день, я пока размещаю сразу, пользуйтесь во благо. Вот, и мне очень интересно будет услышать какую-то обратную связь, насколько вот этот экспресс-алгоритм, воспринимается вами, то есть это неполноценный двухчасовой ну, такой видеозапись такая длинная, а вот так, это больше как самостоятельная работа, дальше вы сами, сами творцы своей реальности, творцы вы сами, только вы можете работать с вашим подсознанием, никто не может так, как можете вы, все в ваших руках, и дальше Ваша композиция Пожалуйста, рисуйте Делайте лучики Хотите, делайте Хотите, сделайте вот такие э, Лепестками вот, он, вот, вот, вот такими лепестками Например И Что я такое делаю? Господи, уже меня понесло Хотите вот такими вот Большими лепестками Это у вас будет цветочек где, где на лепесток похоже вот так вот отсюда лепесточком пошло и вот здесь лепесточком пошло сюда большим а здесь маленькие какие-то вот такие дальше арт для того чтобы мозгу было приятно исполнять то что вы ему заказали вот дальше арт нейрографика приятные эмоции. Вот. Все. На этом. На этом все. Прощаюсь. А может быть, сделаю еще маленькую-маленькую часть, когда уже закончу рисовать. Покажу, что у меня получилось. Ну, там объясню, мало ли, какие-то еще мысли, может быть, придут. Ну, мало ли. Покажу, ладно. Все, тогда сейчас пока отключаюсь, но не прощаюсь. Да?